Жена прошла голосовать. Народ подходит. А у вас есть разрешение? Так вот, жена, ребят, проголосовала, я, к сожалению, не могу, так как в другом городе скажу Ну, так как у меня прописка мурманская, а голосовать я имею только в Мурманске, меня не брал. Ну, короче, ладно, проголосовал уже. Вот, ребят, хотел поснимать вам вообще, как там голосование происходит. Зашел туда, мне сказали съемки, видеосъемка типа запрещена. Рез знает, может действительно на сбирательных участках видеосъемка запрещена. Хотя вроде это общественное место. Ну так, немножко краешком успел снять. Пару фрагментов. За кого голосовал кстати? А это... За Жириновского? А это За Путина. А это... За... За... За кого? За кого хотел? Жена, секретничка говорит Сейчас мы идем, короче, в центре города. В Талдаме у нас происходит тоже мероприятие. Ну-ка, расскажи, ты больше знаешь, что за флешмоб? Гиннесса на самую большую букурре. Сейчас там 10 10.30 идет регистрация людей. Всех учреждений, и у нас Талдами имеются, они собираются регистрируется. И в час дня будут заносить эту букву Р в книгу рекордов гинуса по именам. Кто там будет участвовать, если засчитают, что эта буква Р больше, чем другая там была, которая была. Ну, дойдем, посмотрим. Да, ребят, сейчас дойдем, посмотрим вообще, что там такое и покажем вам. Все, не переключайтесь. Давай, пишите в комментариях. Здесь съемка разрешена или не разрешена? Все, давайте не переключайтесь. В добром родном слове Россия остается буквально 15 минут, даже меньше. Итак, прямо сейчас мы сделаем небольшую пустальную паузу. Идем на стороны, Друзья, посмотрите друг другу Будьте готовы. Я не хотела сказать. одинаковые. Вот так, ребят, все происходит. Дай. Фиксировать с высоты птичьего полета. И это станет частью регистрации рекорда. Далее, важное условие... Этого рекорда, согласно требованиям книги рекордов Геноса, все шесть городов должны находиться на расстоянии более 30 километров друг от друга. И важный момент на каждой площадке. Находятся волонтеры от Международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд», которые фиксируют все эти моменты. Как вы знаете, каждый из вас внес свои данные на стойках регистрации. И вся эта информация, чтобы вы понимали, будет приложением к занявке, будет отправлено уже в Лондон для того, чтобы зафиксировать данный рекорд. Лондон, ну, так, ну, ну что ж, Саша, твое имя там есть? Да, конечно. Ты свой паспорт прям принес, показал. Прям принес, положил, оставил. На всякий случай. Да, то, а вот ты на фотографии в паспорте. А ты уже здоровой, брутальный. Нет, я там мал, йог, изделия. Как и все мы. Итак, ну что ж, как вы понимаете, уже совсем скоро на моих часах сейчас 11.39, и это значит, что буквально через две минуты начнется составление буквы. Важно. Перед тем, как начнется фиксация рекордов, мы обязательно станем частью официального момента этой регистрации. И важное и неотъемлемо Субтитры сделал этого события 12.00 на всех шести площадках будет запущен гимн Российской Федерации в полном своем исполнении. Три купли это, друзья. Поэтому, кто знает, а я верю, что все знают тексты, будет приятно слышать вас, подпивающим этому официальному э, гимну Российской Федерации. Итак, 12.00 он заиграет и в этот момент выдал... Должны будем зафиксировать рекорд. Ну а после уже обязательные процедуры, о которых мы будем говорить чуть позже, и здесь же сегодня. Официальный представитель Интеррекорда будет вручать сертификат Книги рекордов Гиноса. И еще 5 сертификатов мы передадим во все города. Вот сертификат. Даже не терпится, как это. Очень малое количество людей С нами на связи сейчас был глава Талдомского муниципального района Владислав Юрьевич Юдин. А теперь пришло время занять свои места в отведенных секторах. Я пока лично и хочу вам сказать, что очертания буквы «Р» у нас практически идеальны. И поэтому все, кто находится сейчас в этих шикарных белых плащах, друзья, просьба занять свои места. Прижмитесь, сделайте эту букву «Р» настолько четкой, чтобы нам позавидовали учителя русского языка и право. смотреть, и любоваться, ну, лица не могу сказать, но хотя бы видеть большое количество хорош с хорошим настроением людей. Поэтому я вам передаю такие теплые слова от наших соседей, от Дубны, от тимы от Долгопрудного, от Ловня, от Дмитровского района. Мы все вместе, единая команда Подмосковья. Сегодня великий день воссоединения Крыма с Россией. И мы с вами поддерживаем эту акцию. Мы ее поддерживаем? Спасибо. Всех поздравляю еще раз и стою с вами в единую команду. Друзья, ваши аплодисменты, спасибо большое. Владислав Юрьевич, итак, здесь, прямо сейчас, знаете, как приятно смотреть на вас. И я думаю, что прямо э, за нашими спинами, если есть кто-либо в белых... Друзья, вставайте, будьте частью, на вас прямо сейчас белые, белые, часть этой белой буквы «Р». Вставайте вместе. Все, кто находится вокруг, друзья, знаете, что, глядя на нас с высоты птичьего полета, вы также становитесь частью истории. Частью истории города, частью истории района, частью истории страны и всего мира. И прямо сейчас над нами скоро будет кружить тот самый объект, что заснимет эту красивую букву «Р» и... Буквально недалеко с одной стороны от нас, но многие годы, давным-давно эти расстояния были практически непреодолимыми. Но здесь сейчас одним звонком, одним кадром, одним взглядом мы все вместе. И вся огромная страна, территория которая настолько необъятная, но не мне вам рассказывать, вы прекрасно знаете об этом. Сегодня вместе. Вместе одна большая Россия. На часах 11.58 и до старта включения гимна остается порядка 100 секунд. Друзья, прямо сейчас здесь, в ваших рядах, люди, которые будут в том числе своими подвигами, поступками творить историю в дальнейшем. Творить ближайшее будущее от вас зависит очень много. И да, как мы говорили, город... Уже не раз становился частью истории рекордов Гиннесса. И это уже третий рекорд. Ребята, я вам скажу, эту информацию надо а, уточнить. Но среди всех городов мира вы очень высоко уже в рейтинге. Три рекорда за два года. Это очень серьезное событие. Ну что ж, остается все меньше и меньше времени. Я вокруг нас я смотрю очень много детей. И это очень символично. Здесь сегодня одна большая семья, состоящая из людей абсолютно разного возраста. И дети, стоящие вокруг нас, вы знаете, вызывают приятную улыбку абсолютно у всех. И поэтому, прежде чем мы начнем, друзья, поаплодируйте себе. Вы сделали это. Мы уверены в том, что сделаем. Громче! Все, кто находится здесь на площади, друзья, поаплодируйте себе! Вы. Здесь и сейчас. И, сердика, друзья, просьба оставаться, потому что нас параллельно снимают средства массовой информации на множество камер. Александр прошу. Я приглашаю к микрофону главу Талдомского муниципального района Владислава Юрьевича Юдина, а также директора Талдомского историко-литературного музея Фондарио Ольгу Владимировну. Ваши аплодисменты, друзья, и прямо сейчас для вручения. И передачи а в нужные руки. Я приглашаю представителя Международного агентства регистрации рекордов. Юделькис Диас. Ваши аплодисменты. Юделькис стойка на этом морозе. Ждала этого момента. И прямо сейчас множество рекордов было в истории. Книги рекордов Гиннесса, и прямо сейчас здесь Россия, начинающаяся с буквы «р» белых цветов, создала уникальную страницу в этой легендарной книге. И а, прямо сейчас в руках а, ЮДЕРКИС находится международный сертификат. Пять таких же сертификатов мы передадим в другие пять городов, где... Состоялась часть этого рекорда. но ну, а прямо сейчас Юдыркис. Просьба вручить этот сертификат в руки людей большими знаменами. Мы творим. Встаньте, пожалуйста, ближе. Это фотография. Демонстрация одной из страниц. Я уверен, что в музее каждый из вас сможет насладиться этой красотой. Вручение под ваши аплодисменты, друзья. И еще одна фотография обязательно станет частью этого уникального события. Флешмоб. Такие небольшие кадры вам показал. О, сейчас пришел домой, на дровак, короче. Скажу вам, сколько дров привезли. Как привезли? Были хлысты, вот распилил. Вот это все, ребята, мне надо переколоть. Так. Что, злодей? Челаешь? Че, лаешь? Че лаешь? Им вот тут как-то собака покуртала. Так, ладно. Так, надо еще, ребят, сходить в курятник, посмотреть. Может, яички есть? С утра ходил, там было парочка. Сейчас сходим, посмотрим. Вот. Вчера он чистил, кучу какую вычистил. Подстилки этой. Будет потом ее тащить. Так, глянем, что там у нас. Так, Все, все. все миску откуда притащили потащили. Так, котик есть, снять еще чуть, -чуть есть. Мне воды снегом набираю. Ой. Так, что у нас будет? По яйцам. По яйцам еще одна А, два. Два ящика еще. Ага. Тут пусто. Вчера я им подстилку поменял, может из-за этого. Не а -а -а. хотят. Там что есть, нету. нам что не дали о, курочки курочки еще три яичка дали вот. такое яйцо нормальное, Тут нету в принципе они не должен сегодня с утра было еще а вот еще яйцо вот все пять снеслись сейчас Пойдем отнесем. Молодцы, мои девочки. Молодцы. А, кстати, он хотел вам показать кормушку, какую им сделал. Обычно труба 110. -я. Заглушечку с этой стороны поставил. Переходник на трубу. И все, и просто этим сверлом. На сверло насадка такая специальная. Ну, вот круг вырезать, как она называется. -то им вырезал, все. тут заглушечка. Вот такая была у них кормушка маленькая. Вытаскиваем. Ну чё? скоро весна, травка будет, да? Скоро, ребята, буду инкубировать, пробовать бегунков яйца. Заложу в инкубаторы от своих кур, чтобы не сушек своих уже вывести Они же покупные, мне в том году покупал их. И этих покупал попробую с них что-то сделать вот два самца черных и четыре самочки значит где-то одна еще самочка не снеслась два яйца было их бегунка и с утра было одно вот еще одна не снеслась почему-то а, ну, куры все да гребни все покусаны топчатый хорошо петух Это у меня для этого для бройлеров КОП 500 хотел сделать, выращивать. Ну может пенцов туда пока запущу. что давайте, выходите отсюда. Солнце такое сейчас светит. Яркое вообще. Вот. Не знаю, на выборы не ходил. Ну, ходил с женой. Жена проголосовала. Мне, к сожалению, Нифига не удалось, потому что прописка другая. Ничего, вот. костик? Костик вышел тут. Что, дрова будешь колоть? Да. Ну покажи, как там колешь-то. Покажи подписчикам. Вчера мы покололи немножко. Сейчас подойдет, включу. Ну, ну давай. Покажу мастер-класс блин еще тут попадаются такие сыры сырые короче бревна невозможно вон Колумбери, бери что ты прицеливаешься долго давай что там трещина ищешь никак Вот такие попадаются дрова Надо было поменьше взять. Ну-ка, да, я покажу. Ну, да. Добьешь ее? Нет. Давай я покажу, как надо. Сейчас покажем его мастер класс Давай ты теперь маленькую возьми, поменьше возьми, а тут тебе это соблюдать. совладать. ну давай. Дерево плотное попалось. По краям сначала бей. Во, трещина пошла. Во. Сильнее. Во. Вот вам фитнес. Лучшая зарядка. По краям бей. На фитнес ходит Какой нахрен фитнес? Вот лучше фитнес. Спорт. С пользой для дома. Полчасика разомнешься, потом еще подходит, Вот, видишь, главное постараться. Вот так вот, ребята, мы проводим свои дни. Есть время колем дрова. И ходим голосовать. Ладно, ребята, не переключайтесь. Скоро у нас будет весна. Уже весной пахнет, он уже солнышко выходит. Скоро будет рыбалка, ребята. Те подписчики, которые ждут от меня рыбалки. Скоро, ребят, скоро. Сейчас пока некогда не до рыбалки. Сейчас, за пару дней, вам перепадет и все. Вы не переключайтесь, ждите новых роликов. Пока!